Danger. Всем привет, вещает Панквинта, и это вторая часть неизвестной версии. Мультиплатформа? Тоже ничего, но не ни одними портами ограничиваться же. Однако в этот раз мы не будем отходить от тематики первого детища Вэл, так как помимо dreamcast порта, существуют еще тонны материалов, о которых стоит рассказать. Надеюсь, ты не собираешься сразу все обозреть? Да нет, конечно. Да интриги уже все равно не получится, все же название ролика отображено. Ну а сегодня мы рассмотрим Half-Life Day One и Half-Life Appling. Разработка любой игры длительный и трудоемкий процесс. При этом довольно часто финальный продукт отличается от изначальной задумки в степенях от немного до кардинально. В первом случае игра может не досчитаться парочке предметов. Врагов, персонажей, боссов. Во втором игра может сменить сеттинг, движок, платформу. И многие известные игры в той или иной мере подвергались подобным переделкам. Half-Life исключением не стал. В раннем диздоке главным героем был Иван Айвен, космобайкер, единолично убивающий все живое, так как союзники виде охранников и ученых появились значительно позже благодаря экспериментам с искусственным интеллектом врагов. Персонал комплекса не состоял только из мужчин, а среди бойцов Хеку встречались сержанты с миниганом и гранатометом. Существовали концепт-арты спецподразделений ЦРУ, ставших прообразом черных оперативников. Предполагались этапы, где игроку давали управлять вертолетом. И многое другое. Планировалось, что игра должна была выйти в конце 1997 года, но внезапно для всех релиз откладывают и существенную часть кардинально переделывают, вырезая или перерабатывая в том числе и элементы, указанные выше. К чему этот беглый экскурс по энциклопедии Half-Life с капитаном очевидностью? А к тому, что весь отбракованный материал, как правило, можно увидеть только в промо-материалах или альфа-версиях. Однако вентили поступили мудрее и решили использовать некоторые вырезанные уровни повторно, Такое решение они приняли после весьма скромного успеха своей первой демо-версии Half-Life Day One. День первый, выпущенный 1 сентября 1998 года, было решено распространять вместе с новыми видеокартами. Соответственно, другими способами игру было практически не достать. В результате демо смогла произвести фурор среди нужного круга людей, но минуя большинство потенциальных покупателей. Valve осознала свою ошибку и уже после выхода игры решила выпустить еще одну пробную версию. Так появилась Half-Life Uplink, демоверсия, выпущенная 12 февраля 1999 года. Uplink давала возможность игрокам опробовать управление и оружие, а также сразиться с основными типами врагов из полной версии игры на одной из вырезанных глав. На этом с историей все и пора перейти к самим играм. Просыпайтесь там! Запустив игру, мы попадаем в старое меню. Помимо одиночной игры, доступен тренировочный режим, а вот сетевого не завезли, что вполне логично. В настройках также недостает поддержки Direct3D, хотя на современных компах идеальная работа Direct3D тех лет не гарантирована. Hey, и так как это классическая предрелизная демо, включающая в себя первые пять глав, то есть смысла в миллион первый раз рассказывать кто, куда, где и зачем нет никакого. На графике тоже заостряться не будем, так как принципиальных различий от финальной версии здесь нет. Поэтому сразу переходим к отличиям. Только вот сравнивать я буду не со стимовской версией, а с дисковой, прямиком из 90-х. Здесь установлено Half-Life 1.0 без всяких патчей. И согласитесь Так будет объективнее. Такс Ограничен взгляд вверх. Аккумулятор HEV имеет другую модель. Нельзя вытащить тележку из антимассспектрометра, спектрометра Попав в квартигон там во время хаотичной телепортации из за каскадного резонанса, включив фонарик можно увидеть стены. Все оружие игрока периодически становится прозрачным. У пистолета нет автоматического режима стрельбы. Нельзя отключить автонаведение. У Буллсквида была дополнительная анимация смерти, а у ученого дополнительная анимация передвижения. Модуль длинных прыжков имеет ту же модель, что и аккумулятор от костюма, но с другой текстурой. Газировка из торговых автоматов не восстанавливает здоровье. Джемен реагирует, если игрок открывает по нему огонь. Он может закрыться портфелем и убежать, при этом не исчезнув. Количество гранат увеличено до 25. Гранаты можно бросать дальше, и они не взрываются в руке, если оторвать чеку и не бросить. Гранаты падают со звуком взрыв пакета. Локация в начале главы офисный комплекс к релизу подверглась небольшой перепланировке. Что она вам так покоя не дает? При входе в офисы нам надо отключать свет в кафетерии, который должен быть справа от лифта. Который теперь напротив. <кхм> в этот раз отличается коридор, ведущий в арсенал. При этом коридор не заставлен ящиками. При первом подборе дробовика в нем будет 8 патронов без 4 запасных. Боеприпасы для дробовика и пистолета содержат по 30 патронов, а не 12 и 17. Нельзя забаговать ученого, чтобы открыть дверь в хранилище. Подбирая МП-5, в нем будет 50 патронов, а не 25. mp 5 и пистолет не перезаряжаются автоматически. Бинокль включается нажатием кнопки F11. В конце главы мы встретили неприятеля, Фримен выбирается на поверхность днем, а не под вечер. Шесть отличий придется принять на веру, так как три из них без скрытия игры не увидеть, а три другие настолько незначительные, что даже сравнивая две версии, сложно заметить разницу. А вот с оставшимися двумя не все так однозначно. Боюсь навлечь гнев знатоков, но не могу промолчать, поэтому внимайте. В энциклопедии сказано, что вне первом, в отличие от полной версии, в магазине Глока 17 на один патрон больше. 18, а не 17 патронов. И то, что отключена консоль. И сравнивая, скажем, со стимовской версией, так и будет. Но только вот незадача. Вы сейчас видите кадры, угадайте откуда. Сама дема заканчивается на моменте с боссом-вертолетом. Вообще-то, конвертопланом о спрей. Не принципиально. Этот аппарат мы встречаем в конце главы мы встретили неприятеля. Он летает над складом и сначала высаживает бойцов Хеку за забором, а после того, как мы уйдем под землю, он начнет спускать вояк в ствол разрушенной вентиляционной шахты. В релизе нам необходимо ретироваться через широкий воздуховод внизу. Но тот путь к отступлению заварен. И пока растерянный игрок мечется в поисках выхода, экран темнеет и на этом демо заканчивается. И не знаю как вам, но по мне это немного странноватое место для финала. Учитывая, что глава заканчивается буквально через 5 минут геймплея, ведь оставалось проползти по двум воздуховодам, и вот мы снова у входа в бункер. Что мешало закончить ее где-нибудь здесь? А нафига! История прервалась на впечатляющем Клиффхенгере. Фримен в западне. Его вот-вот, либо разбомбят, либо расстреляют. После такого финала игрок будет требовать продолжения. И при первой возможности купит заветный диск. Это куда интереснее неопределенности с бункером. Плюс, не пришлось раскрывать детали сюжета. Ну не знаю. По мне это все больше подходит для второй демки. Который, кстати... Пора переходить. При запуске игры мы снова видим старое меню, уже со всеми настройками, вплоть до выбора между OpenGL и Direct3D. Тренировочный режим в наличии, мультиплеер отсутствует. По изначальной задумке, уровень, на который мы попадаем, располагается перед главой ядро лямбды. Нам в лице Гордона Фримана необходимо открыть заблокированную дверь комплекса. Для снятия ограничения нужно послать команду «Отбой», но не в секторы D, B или C, а в Комиссию по регулированию ядерной энергетики США. Ни хрена себе. Кажется, я уже понимаю, почему этот уровень решили убрать. Это и звучит так странно, и логике не поддается. Даже учитывая, что на территории этого комплекса расположен ядерный реактор, это все равно не вяжется. Как бы то ни было, наш путь лежит в радиостанцию для ручного наведения антенны. Охранник спускает нас на лифте, а с запасным пистолетом или хотя бы дубинкой снабдить нет? Эх, ладно. Уровень же обучающий, так что мы быстро находим монтировку, пистолет и дробовик. Последний хранится в закрытой оружейной комнате, и попасть туда можно только через вентиляцию. Вентиляционная решетка спрятана за автоматом с газировкой. И думаете, его надо отодвинуть? не не не не не не Его надо разбить. И тогда он взорвется нафиг, повредит газовую трубу и от повторного взрыва опрокинется, тем самым открыв нам проход. После чего останется перекрыть трубу и добыть дробовик. Далее нас знакомят с основными типами врагов и препятствий. На территории склада расправляемся с первыми солдатами и выбираемся наружу при помощи ящика, подвешенного на кран-балке. И игра набирает обороты, так как сначала нас бомбит артиллерия. Следом мы становимся свидетелями расстрела группы ученых. Нет, конечно, мы так знаем, что спецназ не сильно уступал пришельцам в уничтожении персонала комплекса, но в релизе до такого не опускались. Хотя, видимо, конкретно эти солдаты совсем уж отмороженные так как расстрелами эти парни ограничиваться не стали. Дело в том, что в паре метров мы наткнемся на импровизированную могилу, которой солдаты пытались сжечь трех вортигонтов. Мужики, походу, перед отправкой в режиме нон-стоп пересматривали карпентеровскую нечту и решили сжечь по полной! В любом случае, мы доходим до радиостанции и при помощи нашего коллеги попадаем внутрь, где разворачиваем антенну к энергетикам передом, а к ЦРУ задом. Я серьезно, с этой вышки можно связаться с ООН, ЦРУ, НАСА, Пентагоном и НАТО. Эй, а где ГАСТЭП по Белый дом? Нам необходимо срочно связаться с президентом Клинтоном. Моника Левинский просила не беспокоить. Военные времени теряют и врываются внутрь, с требованием не засорять эфир. Перебив нападавших, нам приходится сваливать через канализацию. Там сначала мы находим вооруженного ученого при смерти. Хоть одному хватило ума взяться за оружие, а не дожидаться коллег. Спускаемся ниже и видим зомби, волокущего два тела. Чуть дальше мы увидим двух солдат, ставших пищей для барнаклов. Дальше поднимаемся по лестнице... Здрасте. Говорите, что хотите, но эти моменты хорошо работают на атмосферу. Остаток канализации больше ничем не примечателен. Мы выбираемся наверх, и теперь нам надо возвращаться к нашим коллегам. Только теперь преграждать нам дорогу будут преимущественно вартигонты, в угоду разнообразия. Вернувшись к началу уровня, мы наконец входим в разблокированную дверь комплекса Лямда. Внутри нас уже поджидают хеткрабы, зомби и хаундаи. Ну это так. Легкая прогулка перед королем этой демки. Перебив всю мелочь, мы натыкаемся на Гаргантюа, перевыполняющего план сноса ветхого жилья. И все осложняется тем, что помешать подобной перепланировке нам нечем. Нет, граната у нас, конечно, есть, но это далеко не самое эффективное оружие против этого циклопа с напалмом. Тут в арсенале не хватает растяжек или ранцев. И вот тогда его взорвать вполне реально. Монстр обрушивает вентиляцию, и нам приходится забираться внутрь. И, разумеется, ненадолго, так как время эпичного финала. Мы проваливаемся внутрь большого зала, где видим... Это... И это охрененно! По двум причинам. Во-первых, представление о Гаргантюа. В релизной версии знакомство с этим противником происходит внезапно и без изюминки. Вот монстр, вот солдаты, развлекайся! И все. Да, мы увидим, как эта хреновина сотрет горе-вояк в порошок, спору нет. Только вот такой громадине нужна была сценка поэпичнее. Вспомните первую встречу с Тентаклями. Нас к ней подготовили. Идя по коридору, мы слышим гроха, доносящийся из-за стены. Потом натыкаемся на ученого, который просит уничтожить тварь. И уже зайдя в комнату управления, мы натыкаемся на монстра во всей <крас> красе. И это работает. А тут и сам собой развлекается, без всякой режиссуры. И главное, что при второй встрече с Гаргантюа мы можем увидеть вот такую заскриптованную сцену. Которую, правда, игроку некогда лицезреть, так как ему, по идее, нужно бежать к выходу из парковки. А во-вторых, самого сражения не происходит. Да, это тот же ход, что и вне первом, но разница есть. В случае с вертолетом Фриман не находится в безвыходной ситуации. Игроку ничего не мешает перестрелять десант и потом либо попытаться найти путь к отступлению, либо вернуться в укрытие. А в случае с Гаргантюа, Фриман оказывается в западне, из которой почти не спастись. Персонаж зажат в угол, на него прет невиданный доселе гигант, которого пули не берут. И через пару мгновений из Фримана выйдет хорошее жаркое или фарш. И это куда более эффектный финал для демонстрации. Хочется начать с того, что о демоверсиях довольно трудно рассказывать ведь это пробники, задача которых продемонстрировать примерные возможности будущих игр. И все. Они не обязаны быть технически отполированными и на 100% соответствовать оригиналу. Однако день первый даже найти в изначальном состоянии оказалось не так просто. В интернете я нашел три версии, две из которых являются своеобразным конструктором из демки и релиза. По сути от Half-Life отрезали лишние главы, заменили меню, Корячили модели и некоторые характеристики оружия из Day One. И криво сшили, вместе угробив часть скриптов и искусственный интеллект. По факту таких мутантов может быть и больше, так что имейте в виду, если захотите поиграть сами. Теперь воздух в грудь. Day One, совершенно нормальная демоверсия, которая прекрасно справилась со своей задачей в далеком 98-м, наконец дав уже игрокам поиграть в желанную игру. Бонусом, утерев нос, Карма Куэко, ожидавшим провала Valve. Сейчас, день первый, пройти стоит как минимум ради того, чтобы проследить, как менялась игра в последние месяцы разработки. Что ж говорить про Аплинкс, ее спасённая от корзины главой с кучей крутых моментов. Полностью согласен. Ну а на этом все. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, было интересно. С вами был Панквинто и Причер. До связи!